Хули челам с Москвы, блять, конечно, новости, блядь, решает. Поиграли бы 70 с по дефолту, блять. Ну, ну, а вот 100, играем 100, на новости постоянно. Начался. А вот играйте постоянно на нем. Да понять. И пинг, он как бы так работает. Граната! Что с, с московским местоположением на Новосибире Играется гораздо хуже, чем новосибирцы на московском Так, я из Казахстана, мне вообще похуй а, а, Мост переверный Безголовый обрали Меня поднять можно? Медик, да, да пушит, пуш. пуш. Медик, пуш. пуш. иди двойку рез, и можно рез Блять, двор резается Ты... Да пусть резать Мы могли как У меня на длине чел один до сих пор. Здесь, блядь, не чел многоточие пишет. Вердомедик 2. Хорошо. В кунду. Ставят два. Медик за тачку. Хуесос. Граната! в ППШ. А -а -а. Бомба установлена. А -а -а -а. Ряд Мы проезжали. Он срезал на ищи, ты слышал, блядь, что он бежит Чел, рейс, Мне говорят, рейс. иди ресни, потом начинает резать, ты говоришь, раунд иди убей. Начался. Никто не говорил тебе иди убей. В смысле? Мне было, говорили, было... я сказал, я сказал. Можно было убить, на двойке да, да. на халяву и, просто резать и все. Но он мог медика убить и выиграть раунд и все. Который с резами бежал. Да, а мог э, резать и выиграть раунд. О! Типа он там соло, блядь, последний медик, ебать, вы ему советуете э, пушить медика, когда там, блядь, три человека стоят? На один человек. Он во дворе был один. Один охуенно. Мост. Мост был э, на снайпер. И всё. Под деревом они. Дейл чек, от вайка. Меня под дым поднимать. Бочку взорвите. Справа, блять, у него не полоста. Короткая. Осторожно, граната! Короткая есть. Ага. Не надеюсь, что зайдут Не зайдут Ну как вот, как, как это убивать? Раунды. Это ебаную хуйню. Если я стреляю в прифо, ну все начинает. Это баша, она не пидет. Да, блять, СМБ результат был бы тоже. Я про то, что Абик ебаный МБ, ему похуй. Так это всегда было так. должен мост а. деревянный побежал пошла. держись я помогу тебе. двойка по ходу надо да, двойки у меня двое Начал дерево сейчас Перемку ресниц. Дерево Перемка стоит АВП. Да. Уже резко берем. Мы выиграли Найс. раунд. Найс. Вражеский отряд разбит. Защитите стратегические объекты. Раунд начался. я вот еще створец. да ясно. Но это у меня тоже есть. Вижу, бля, на лодоге. Купил. Блять, блять. Рада пошла! Взорвал Смотрите, вода зашел. Куда? Первый а, этаж, Первый, первый Месяц. На тракторе рез. Еще у вас вроде... Я вылечу. тебя. Дай мне чуть -чуть. Пару секунд. Спасибо тебе. В Граната! Просто Граната пошла. пушат гряда. Сейчас дым рассеется. Давай. Тройка мед. Я могу еще одного резня положить. Не едите сильно. Мне КД. На тройке слева. Не двигайся. еще бы могу Спасибо тебе. не знаю. Здесь Он 52 Ящик стоит. Стой, так, а, один. Лежи, попробуй. Тише, да? А, бомба, блядь, здесь. Переиграл. Это легчайший класс. Защитите, стритите, потому что я им писал дал раунд начался деревянный мост на два пробега. да убежали блять в пикселе долбоеб стоит на короткой можно рез и защищаем они заходят блять блять блять на аватам не даже можно я да застрял, я выйти не могу. Медик, да, а, да, Наш отряд уничтожен. Миссия провалена. Что не второго меда возьмет Сенжай? Установите бомбу возле одного из объектов. Ну вон прокси Раунд не отыгрывает в демонстрирую. Ага, не отыгрывать. <сос> ну да. Ты даже брони даешь. Здравствуйте. <сос> По Короткая есть. Вода пушна. Тройка справа. <гас> ну, куда? Ну, Ладно. Еще, еще, справа еще Ничего. Сори, брат. Mm -hmm. Да ничего mm -hmm. бывает, right. right, Я зафидел. Давайте просто двое поиграть. Установите да. бомбу. Раунд Заходите сразу на не ждите, пока не станут. Нет, стоит на есть. есть. Сквэк АВП, не вы можете конечно. его дымом закрыть. Блять, план, ну... Короткая есть. С... На сквэке нет. Двоих убил <свэк> в подкате, резать будут. Чё вы, блядь, стоите? Заходите, алло. Это... Плантует подкат. Да, подкат. Первый этаж заходит. У них мед папу ставит нереально. Ну да. Взорвите один из объектов прачистника. Гоу на ноги блядь, на, на ноги вместе, дружненько. Дым сквеки, кто мед кидает? Понятно. Ну за сколько играет? 26. Заходите, не ссойтесь, ебал. Най гранату! Найс. Граната! Мед, вода. Граната! У! Граната подставка! Гомба! Установлена! Он подошёл план по с пина! Очков! Сзади! А, На но... парочку. А, Я даже не вижу этого сына! Первый да, стань... этаж! Сквейки авик! По-моему, пора убирать убил. авиков! Да, я да. убрал! Можете взять! Проиграли. Могу взять СМ8, шарп шарпшутер. Офигенно. Взорвите один из объектов противника. Лобейте слив на Савиков. Бомба взята. Против них ничего не сделать. На вас медикают, ну, да по сути. Немножко маленько помогает. Два, два, двигаемся. Эти пушки это в, а в медик. Миде... А, с меня понять может пар. Близко тройка. Говорит Два... а, Там, там Май, на машине. Машине. Мы Раунд. Не попал, не попал. Не все с тремя палками стэка Раунд Это Шутка. Да О, боже, тройка. Взорвал тройка. Не-не-не, еще тройка. Он ушел за плант. На тройке убить. стоит с марлином. До сих пор вправо. Москалин. Мусор. Мост Мусор под мусором сидит, страшно. Ресурс сразу. Не <связь> реснул. Блядь. Блядь! Рес и такой. Блин. Еще у тебя там На... Укушенный собак. Он сейчас реснул бы. Да я знаю. Раунд ну нормально, Тоже не смог убить типа. Кидай гранату! гранату! Да, На. Наверняка, да. Хуй, соса прыжка убивает. На короткую 90 ВК. Киньте, хая, он взорвется, там, у него брони нету. Меди там же. Мы выиграли Раус. Вы жесткий, Жесткий, э. Защитите стрельбу, а не Кроме авиков, конечно. Го 2 запушим Раунд еще раз. Да? Я дам МФ 1-2. Хай, не выкидывайте сразу. Всё, арку взрывайте это два граната тройка есть двое есть один один есть один Короткую убил, один ну, вы пушите или один один один один один один один один один один а один один один один один один один один один один один один один один один один один один один ничего один один один один взрывай, один один один Граната! Не дай гранату! Да. Он пушит тройку чел, ну кто-нибудь помогите. Под мостом кто-то. Да он ваншотит! Ресает <свот> на реке. Но на реке лесает. А, ну ладно. У тебя справа. <свот> Медик, тоже. Медик без грани. Бомба установлена. За минивеном. О, это красиво было. Ты все броню хоть не кинь. Все, тащи, бля. План. Вся наша команда уничтожена. Мы проиграли раунд. Защитите стратегические объекты. Раунд начался. Вот это мы. души тройку. Да-да-да. Тройка есть, вы. Тройка смотрит. Мы выиграли, раунд. Ты же его не видел, да? Видел? А у меня смог был. У меня не было. Два запушим, два запуши. Арку, арку на двойку надо взрывать, только не сразу, не сразу. Да, двойка, взрывайся арку. Гдай гранату! Граната! Двое, меда там трое. Помогайте, где у нас два улуха бегают? Мы выиграли раунд. Вражеский отряд разбит. Неплохо камбэк Установите бомбу. Так тройку сломать. Давай сломаем. Я дым дам за плент. Раната! Рапа убил. можно заходить. Не пушим, пушим. Пушим, пушим. Я ставлю план крыть. Камень немного. Бомба Насчет На три арку взывается. Тройка, тройка. Бегу. Раз, два, Раната! три. Граната! Взорвалась. Мост. Мост, да, по скалам идет, тройка сейчас идет. На С тройке бомба. уже. Бери, да. Какая? Ушел. Попробуй ресниц воду. Медох, на да, похуже. Он тут стоит. Все бойцы противника на убиты, мы победили. Погнали через закусь, Я такой же тэн, дым дам, повзита. может они подумают, что это это три. Тройка, лока. Аку, аку, давай, аку заходим толпой. Прям пункт тут. Два я понимаю. Найс. Найс. Два в два, парни. Беги, не беги, захиль себе. Да я знаю. На воде один. Вода. Двор вроде, нет? Тишино. У меня чел. Сломанула, снова Не пикаю, Команда Ороч. противника разбита. Бомбу возле не Раунд Бомба взята. Можем прокида, подождать на массу. Да? Взорвите, тройка. О, блин, Вода, бля, первый этаж, первый этаж, О, я, я вернулся, прокидывай. Первый этаж, да. Бес а -а -а -а. Вода. Смака нет э -а -а. Нету, у тебя есть? Два, два два Что-то надо. Минус меда, да, Минус 30. Меда Еще могу. Ууу, uh, ресы, лес, и братан, к любому надо лес. Двор будет снайпер. Уже снайпер ударю. Воду yeah, ну, убей. Last. Не кажется? Что... Он бы стоит. Uh, Ся, сейчас, Меня поднять можно. Да, он все двора убивает. Он то уже. Тебя чекает. Yeah, Блять. Миссия провалена. Он провалена. Невоншот был. Взорвите один из объектов противника. Идите двойку, бомбу Раунд возьмите. Бомба взята. Я по воде попробую запрыгнуть. Граната! Есть сквейки. Я обратно ухожу. В дерево есть. Бля, Шлюхи. На воде авик. 90. Сквейки миллион типов. Они зашли все. Сквейки миллион. Наняж.